Всем привет, дорогие друзья! 2 марта исполнился год, как у нас появилась Йорка Элис. Она безродословная. Мы привезли ее из поселка за 100 километров отсюда. Такая собачка. Я такая кусачка. Собачка, кусачка. Ой, кусачка такая. Ужас, просто ужас. Кусаемся, мы ну кусаемся. Собанька. Елиска. Опа! Опа. Кто тут? Маленькая разбойница? Элечка. Элечка маленькая разбойница. Илиска Илиска разбойница. Лиска. Детство у наших питомцев пролетает очень быстро. И хорошо, что успела запечатлеть моменты Элискиного щенячества, которое безвозвратно пролетело. У хозяйки было два щеночка, обе девочки. Одна поменьше, спокойная даже слишком, другая покрупнее, бегала, все пыталась мамку свою за хвост ухватить. Вот шустренькую-то мы и выбрали. И грунья, попрыгунья наша Элиска. <реклама> <реклама> такой скажи щек, а? эта игрушка держалась где-то до полугода Ой. Ой. Потом у собачки зубки поменялись, покрупнее стали. И Элис в игрушке прокусила дырку. Она перестала пищать. А потом Элиска петуху начала ноги отгрызать. Довольно успешно. Пришлось игрушку выбросить. Это ничего себе. Кормить Элис сначала решила натуралкой, но у нее случился запорчик, потом поносик. Несколько дней собаку поела полисорбом и потом перешла на сухой корм. Это безопаснее. С корма роял-канин перешли на монж. В жару, летом Элис кушала консервы Органикс потому что сушку есть категорически отказалась. Есть такое мнение – захочет есть – поест. Но для йорков с их чувствительным пищеварением длительные отказы от пищи могут стать причиной многих проблем. Бывает такое, что сухой корм иногда и лиски надоедает кушать, на этот случай запас консервов «Органикс» всегда есть. Вот так незаметно и выросла наша Йорка, и щеночка превратилась во взрослую собаку весом 3200. Любит игры, внимание и дарит нам взамен радость и бескрайнее море хорошего настроения. Надеюсь, что и у вас после просмотра этого видео на душе стало светло и хорошо.